Привет! Сегодня мы поговорим про LinkedIn. Вместе с резюме и кавером это важный инструмент для поиска работы в Нидерландах. LinkedIn это не онлайн резюме, это целая профессиональная сеть, и использовать его можно не только для поиска работы, но и для социализации, продвижения бизнеса, обучения, публикации своих статей, да и видео с котиками там тоже можно найти. Зарегистрироваться в LinkedIn не сложнее любой другой социальной сети. Профиль нужно заполнять на английском языке. Если у вас английским не очень, пользуйтесь онлайн-переводчиками вроде Dipple или Google Translate и корректорами, например, Hemingway Editor, Grammarly, Language Tool. Давайте пройдемся по элементам профиля. Фото. Никаких кислых мин, как фото на паспорт. Нужно ставить нейтральное фото, где вы улыбаетесь, ваше лицо должно быть близко. Локация. Обязательно ставьте ваш регион в Нидерландах. Дело в том, что если у вас стоит другой регион, то при подаче на работу вас по умолчанию автоматически будет отсеивать фильтр. Статус. Поставьте статус Open to work. Finding a new job. Далее вы выбираете, какие профессии вас интересуют. Хотите ли вы работать только в офисе или на удаленке. Когда вы можете начать. Какие виды контракта вас устраивают. И добавляем на профиль. Этот статус увидят рекрутеры. Headline. Headline это ваша реклама во время поиска работы. Это то, что люди видят сразу под вашим именем. По умолчанию LinkedIn ставит ваше последнее место работы и вашу профессию в вашем хедлайне, но вы можете также сделать это более интересным с одной стороны, и с другой стороны включить какие-то ключевые слова, чтобы вас могли легче найти рекрутеры. Наш персонаж будет бухгалтером, поэтому мы можем ему написать что-нибудь вроде «I help organizations to save money and get financially organized using cloud-based accounting». Если вы еще учитесь, то не пишите «студент» на таком-то факультете. Напишите лучше «aspiring junior accountant» или что-то в этом роде. Что-то, что связано с вашей будущей работой. Так вы будете чаще появляться в поиске у рекрутеров. Summary. Summary – это то, что вы хотите, чтобы работодатель о вас запомнил. Его можно писать как от третьего, так и от первого лица. Мы рекомендуем писать его через «I», то есть через «я». Сюда же можно включить ваш career objective. Смотрите наше видео про резюме. Далее опыт. Здесь можно за базу взять резюме, но при этом рассказать немного больше, потому что мы не ограничены двумя страницами, например, более подробно рассказать о ваших достижениях, привести какие-то цифры. Составление резюме мы разобрали в предыдущем видео. Образование. Здесь все так же, как в резюме. Если вы студент или выпустили совсем недавно, можете более подробно расписать проекты, которые делали, или какие-то курсы. Хорошие оценки, диплом с отличием тут также стоит указать. Рекомендации. Вы обязательно знаете кого-то в LinkedIn, кто может оставить вам отзыв. Свяжитесь с этими людьми через сообщения, попросите поставить вам отзыв. И, собственно, сделайте это в LinkedIn через вот этот интерфейс. Skills. Я не думаю, что рекрутеры будут смотреть в деталях, кто там за вас проголосовал, но те компетенции, которые прописаны, будут использоваться алгоритмами для того, чтобы представить вас как более подходящего кандидата на ту работу, куда вы подались. Поэтому добавьте те компетенции, которые релевантны для вас, вы также можете поменять порядок, в котором эти компетенции указываются, если вы хотите подсветить какие-то определенные наиболее важные компетенции для той работы, куда вы сейчас подаетесь. Как еще ваш профиль можно сделать более интересным? Вы можете поставить какой-то профессиональный фон, чтобы у вас было больше заметно, когда посещают ваш профиль. Вы можете добавить лицензии или сертификаты, если у вас есть какие-то профессиональные лицензии, Указать курсы, которые вы недавно закончили, в том числе онлайн-курсы, указать какие-то профессиональные публикации, если они у вас есть, патенты, награды, только не идите слишком далеко, никому не интересны грамоты из школы. Результаты тестов, например, по английскому языку, собственно, языки, на которых вы разговариваете и много других еще вещей. Контакта. Когда вы заполнили свое резюме, время добавлять контакты в свою сеть. Здесь в друзья добавляются часто малознакомые люди и это нормально. Поэтому не стесняйтесь добавлять в контакты людей, с которыми вы встретились совсем недавно или кого вы хотите о чем-то спросить. Например, можно проактивно добавлять рекрутеров в вашу сеть. Также удобная функция это импортирование книги контактов из вашего имейла. Поскольку LinkedIn – это профессиональная социальная сеть, вы также можете вступить в группы по интересам или следить за определенной организацией. Итак, у нас есть профиль в LinkedIn. Давайте пойдем искать работу. Для этого нужно нажать на иконку «Jobs» и мы ищем определенную профессию, определенную вакансию. В данном случае ищем бухгалтера и указываем регион, в котором мы эту вакансию ищем. В районе Амстердама сейчас 1000 вакансий бухгалтеров. Если вы думаете, что в Линтыне можно находить работу только с высокой квалификацией или со знанием языков, это не совсем так. Например, если мы наберем уборщик по-голландски Schoenacker, то в районе Амстердама опять же 358 различных вакансий, на которые можно податься. Еще интересная идея – это поискать по ключевому слову Ukrainian. Так мы можем посмотреть на вакансии в тех компаниях, которые решили проявить социальную ответственность и создают специальные возможности для людей, которые приехали из Украины. Поздравляем! Теперь у вас есть заполненный профиль в LinkedIn. Выводы. LinkedIn – это очень важный инструмент для поиска работы и профессионального развития. Поставьте фото, где вы выглядите профессионально и улыбаетесь. Напишите хедлайн и так, чтобы работодатель запомнил о вас то, что вы хотите. Профиль в LinkedIn – это не копия резюме, а его продолжение. Активно расширяйте свою сеть контактов. Удачи!